Укрывшись небесной смы, черные тецы, печаль уже надо мной. Все повторится, я знаю, я буду с тобой, я буду с тобой. С тобой. А -а -а -а. Я пропадаю. Я знаю, ты тоже грустишь. Солнце сгорает. Я знаю, ты тоже не спишь, Слезы глотая, выходи. Чему ты молчишь? Тучи на весле, и снова пришли холода. Чувство прогисли, но любовь не умрет никогда, не умрет никогда, не умрет никогда, не умрет никогда. Не умрет никогда.